Друзья, привет! Сегодня у нас на обзоре самая мощная наша панель Yungno 1200. Первое, что бросается в глаза с этой панелью, это ее внушительный размер. Ее физические размеры 34,5 см на 23. Из названия следует, что у нее 1200 светодиодов, которые выдают очень даже серьезные 9300 люминов, что эквивалентно почти 5 моим любимым Yungno 300 Air. Юнгноу 1200 Air традиционно в двух версиях. В руках у меня цветная от 3200 кельвинов к холодным 5500 кельенов. Также имеется версия полностью дневного света 5500 Кельвинов. Светодиоды традиционно для последних моделей Югноу имеют коэффициент кри больше 95. Питать это огромное количество люминов и светодиодов нужно аж четырем аккумуляторам NPF. Из-за такого большого количества светодиодов сюда встроили активный кулер, который включается сразу же при включении панели. Шумит он довольно заметно, давайте его послушаем. Но если свет стоит в стороне, то его, в принципе, не будет слышно на качественно записанном звуке. Аккумуляторы разделены на две группы, слева и справа, по два аккумулятора. Левые два отвечают за температуру одной температуры, справа два за другую температуру. Если один из аккумуляторов разряжен или его нет в наличии, то гаснет вся группа светодиодов. Поэтому для хоть какого-то света этой панели нужно как минимум два аккумулятора. Традиционный порт для внешнего питания был заменен на вот такой вот, который необходим для таких требовательных панелей. Похожее крепление для внешнего питания встречалось в модели Jungnow 760. Традиционно в комплект ни аккумуляторов, ни питания от сети, к сожалению, не идет. Когда мы держим в руках такую большую панель, надо уже задумываться о ее весе. А вес ее довольно внушительный килограмм и 600 грамм, и это без питания. Управление на панели традиционное: колесики вращения с нажатием для включения, а также кнопки, которые запоминают одну функцию, показывают заряд батареи а также переключение между быстрой и медленной регулировкой. Как и остальные модели без приставки Air, она имеет серебристые шторки. В стандартном положении панель имеет голые светодиоды с углом освещения 55 градусов, но можно их сделать чуть пошире. Для этого в комплекте есть два диффузора, белый и оранжевый. Что интересно, в этой версии диффузоры не стали делать вставными через боковую щель, а сделали на магнитах. Крайне удобно их менять, но, к сожалению, благодаря этому мы не сможем закрыть шторки и убрать это сразу сумку с диффузором. Панелька, конечно, крайне мощная, и освещать ей можно довольно большие помещения. В комплекте с панелью традиционно идет ручка, она же переходник на стойку, пульт дистанционного управления, чехол и два фильтра, белый и оранжевый. Также встроен модуль Bluetooth, а это значит можно управлять нашим светом, дистанционно, по Bluetooth со специального приложения на вашем смартфоне. Регулировать можно мощность и цветовую температуру панели, а также включать и выключать ее. Итак, давайте поблагодарим компанию Yungno за такую прекрасную, мощную, большую, красивую панель. Эта панель подойдет более серьезным видеографам, режиссерам короткометражек, а также корпоративных видео. Такая панель выручит вас абсолютно в любых ситуациях. Приходите к нам ее потестировать, покрутить. А также не забывайте заходить к нам на сайт, подписываться на YouTube канал, а также нажимать колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Будем рады видеть вас в гостях. Счастливо!